всех приветствую на канале Техорбита. В этом видео покажу бокс для батареи к форматам 2а, который я сам придумал, разработал и напечатал на 3D-принтере. Бокс состоит из четырех частей. Видите, все части имеют разные цвета. Это не разукрашено, это печаталось отдельными цветами пластика. Печатилось пластиком pg Бокс состоит из основного корпуса, внутренней вставки, верхней крышки и боковой крышки. Размер самого бокса длина 52 мм, ширина около 57 мм и высота 67 мм. В данный бокс помещается 10 батареек форматом 2А. Давайте продемонстрирую работу данного бокса. Вставка устанавливается вовнутрь Основного корпуса. Крышки пока одевать не будем. Берем комплект дешманских батареек с фикс прайса в количестве 10 штук. Распаковываем. Итак, у меня в руке 10 батареек. Начинаем загружать их в бокс. Как видим, 10 батареек нормально помещаются в данный бокс. И после этого можем, чтобы не пылились, закрыть их крышкой. Но пока не будем, нам надо видеть, что происходит, когда мы берем батарейку из бокса. Теперь давайте будем вынимать батарейки из бокса по одной. Как видите, данные батарейки уложены в данном боксе по порядку и под воздействием своего веса, благодаря специальным скотным наклонам, при извлечении одной батарейки из бокса заполняют ее место. Давайте их обратно сложим. Для того, чтобы первая батарейка не лежала и вот так не пылилась, я специально сделал боковую крышку. К примеру, достаем батарейку, чтобы следующая не выкатилась, просто закрываем крышкой. И даже если засунуть эту первую батарейку вовнутрь и прикрыть крышку, то все равно данные батарейки умещаются в данном боксе. И полностью собранный бокс. Выглядит у нас вот так. Вот так хорошо и четко работает данное устройство. Не знаю, как вам, а мне лично очень понравился данный бокс. И я доволен своей работой. Прошу, оцените данное устройство при помощи своих лайков, если кому не понравилось дизлайков и комментариев под этим видео.